Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы рассмотрим такой показатель, как Return on Assets, ROA, дословно возврат на активы. И использовать будем таблицу для быстрого фундаментального анализа компаний. Если у вас нет еще такой таблицы, пройдите по ссылке и узнайте условия получения. У каждой компании есть свой собственный капитал или акционерный капитал, он еще называется. Когда налажено производство, видны перспективы развития, компания начинает привлекать дополнительные средства, заемные. Это накладывает обязательства, ну и дает возможность роста. Да, конечно, компания может всю чистую прибыль вкладывать в развитие, но это все равно не даст той скорости роста, как привлечение значительных заемных средств. Ну, такой вот пример Одна компания привлекает 1500 долларов и получает прибыль 150 долларов. Другая компания привлекает 15000 долларов и получает 1200. Закономерно, но не совсем понятно. Степень как раз использования активов и покажет показатель РОА. Если мы 150 разделим на 1500, 10%. И 1200 разделить на 15000 получится 8%. И здесь мы уже сразу видим, какой процент использования активов, привлеченных вновь средств, компания получает в одном случае 10%, в другом 8%. И эффективность мы видим в первом случае. Вернее, эффективнее, чем во втором. RO рассчитывается как отношение чистой прибыли, Net Income, к совокупным активам. Total Assets выражается в процентах и показывает РО, насколько эффективно работает руководство компании, насколько четко они видят перспективы, ну и если хотите, там насколько крепко хватка этой компании, насколько дальновидно руководство. Показатель RO также может нам помочь оценить, скажем, смена руководства в компании произошла и в первой же отчетности мы в динамике можем посмотреть, каким образом изменился этот показатель и эффективно ли управляет новое руководство. В динамике этот показатель можно посмотреть в нашей таблице. Давайте возьмем известную нам компанию Apple и посмотрим коэффициент RO по этой компании. Заходим в балансовый отчет, рентабельность, чистая прибыль в отношении всех активов и посмотрим по годам. В 2012 году этот показатель был 23%, ну такой высокий показатель. А в 2019 году мы видим, что этот показатель уже 3,5%, ну, чуть-чуть не дотягивает. Видим, что на протяжении всех лет, вот этих, которые представлены в таблице, показатель неуклонно шел вниз. Ну, небольшой всплеск в 2018 году до 16%. Видимо, здесь какой-то продукт вышел у компании. И затем этот показатель очень низкий и достаточно критично низкий. Такое ощущение, что после того, как Стив Джоб покинул компанию, компания ну, как раз наверное, в 2011 году, компания как раз все идет, все показатели ниже и ниже. Но это касается этой конкретной компании, мы видим, что в динамике как раз нам и этот показатель говорит, что не все хорошо с использованием активов, в том числе. И мы видим, что показатель ROA интересен в динамике посмотреть. Также показатель ROA, как и большинство мультипликаторов, необходимо сравнивать у компаний из одной сферы. И в примере мы с вами посмотрим три компании. Это Мэйси, Кол, Коль и Dillard. Три сети универмагов примерно одинаковые. Чистый доход здесь немного разнится. Общие активы тоже разнятся. И если бы не было последнего столбика, то пока непонятно, с какой эффективностью работают компании. Если мы добавим столбик ROA, то сразу можно оценить, что компания Мэйси э, чуть эффективнее работает, чем остальные две компании. Ну и э, Диллард, конечно, здесь показывает э, худ, худший результат, чем э, все три представителя. Но однозначно мы уже теперь видим, что Мэйси работает эффективнее. То есть плюсик небольшой к этой компании мы можем поставить. Напомню, что ROA лучше использовать вместе с другими показателями и не основывать свой выбор на каком-то одном коэффициенте, лучше несколько коэффициентов. Ну и такие плюсики, если набирает компания больше, то в эту компанию инвестируем. Достаточно набор коэффициентов собран в нашей таблице в эффективном инструменте для быстрого анализа фундаментальной надежности компании, так что рекомендую к использованию и делайте свой выбор осознанно удачных инвестиций.